Здравствуйте, меня зовут Влад Фадеев И сегодня я хочу показать вам комплекс упражнений с резиновыми петлями Rubber Power Несколько упражнений с резиновыми петлями Rubber Power, которым я хочу вам сегодня представить Позволят увеличить подвижность ваших ног и растяжку В смешанном единоборстве подвижность изобедренных суставов играет очень важную роль в нанесении амплитудных ударов ногами Тот комплекс, который я хочу вам сегодня представить, поможет вам увеличить амплитуду ваших ударов Первое упражнение, которое хочу вам представить, это разновидность приседа. Я считаю, что приседание – это одно из самых важных упражнений для увеличения подвижности всего тела. Также вообще одно из самых главных атлетических упражнений. Взрывные сильные ноги – это ключевой признак спортивности. Также необходима подвижность. Вот посмотрите, первое упражнение следующим образом выглядит. Мы наступаем на резину и натягиваем ее над головой. В этом положении на вдохе мы осуществляем как можно более глубокий полный присед, с выдохом мы поднимаемся вверх. Задача удерживать равновесие, ритмично дышать и ощущать как работает у нас вся большая мышечная цель от пальцев ног до рук. По мере подъема нагрузка естественно увеличивается, потому что мы здесь преодолеваем силу упругого растяжения резины. И Постепенно, соответственно, возрастает работа на все мышцы. Идет хороший глубокий прогрев, который необходим перед выполнением упражнения на растяжку. Следующее упражнение нашего комплекса – это еще одна разновидность приседа. Присед в широкой стойке. Мы берем два резиновых эспандера Radar for Power и перекидываем. Один конец мы фиксируем стопой, второй мы перекидываем через плечо. Вот такой вот весный захват. Удерживаем резиновый эспандер перед грудью для контроля. И со вдохом мы приседаем на одной ноге глубоко до конца. С выдохом поднимаемся. Вдох и выдох. Это упражнение также способствует более глубокому прогреву всех мышечных групп основных. Сгибателей бедра, приводящих мышц и сгибателей. Хорошо прогревают изобедренные суставы и все мышцы тазового пояса. Это крайне необходимо для того, чтобы подготовить тело да, перед упражнением посадки на шпагат. Также самая популярная разновидность это на полу, потому что пол здесь везде, в отличие от лавки. Вот мы также то же самое делаем узел двух петель на стопы. Ложимся опять же на пол и работаем на полу. После до выполнения, опять же, порядка 15-20 упражнений. Можно совершить попытку сесть шпага То есть Мы сначала останавливаемся в положении развернутого угла и потом не спеша выходить на руки и на сторону, вытягиваться в сторону. То есть не снимая резину, мы делаем шпагат. Нужно лечь, лечь. То есть несколько таких подходов. Попытка шпагата, работа шпагата на спине, попытка шпагата уже непосредственно на полу. Чередуем. По достаточности, опять же, выполняем. Можно дополнительно свои упражнения вводить. Можно чередовать эти упражнения. Присед с разведением ног на спине. Попробуйте этот комплекс. Мне очень понравилось. работа с резиновым бесплатным. Можно вот такие вот упражнения выполнять После того, как если у вас есть ринг, либо две лавочки, тоже такой широкий шпагат получается. Совсем с уходом, с контролем. На рынке хорошо, удобно вспоминается на это сразу фильм да и отступать не сдаваться помните там да